Все, слышал, постоянно. А, приехал, был сюда. свои стада и им явились ангели, вот которые возвышали им великую радость о том, что Христос родился. И тогда они сказали им, что они должны подниматься вверх вот в Ифлием, и приложиться яслях, где вот в вертеп, где лежал богомилыч. Когда самые величественные самые Духовный монастырь, который действует до сих пор. Кстати, вот это хорошее место, да, кстати, решить, если мы хотим туда съездить с вами. Вот для этого нам надо заказать микроавтобусы, вот, э, и это, соответственно, стоит 16 долларов. подвязаться вот в самом монастыре, вот сами вот, подвязался здесь. Дело в том, что это был последний старец на Святой Земле. Вот это был э, Царь Святой Небесной, э, э, Старец Сарафин. Вот, э, Good okay. point. Елена, как написано в этом, в, таблице, в вот, э, это, в принципе, была пещера. Вот была здесь базилика. Однако вот когда появилось желание статься построить вот, верхний вот э, собор, верхний храм, обнаруживали вот видите вот эту вот столб, который вот сюда можно приложиться. А это вот место, где стояли пастухи. Вот эта пещера они стояли здесь, и вот. Это был, в принципе, вход и выход из пещеры. Вот и здесь они видели вот ангел. Они стояли здесь, и вот здесь они Вот почему они писали завещание, чтобы их хоронили здесь. Мощи, которые здесь находятся, мотухи — сухи, это убиение монахов, которые были убытыми здесь в седьмом веке. 614 год. Персидское нападение. Что может подложиться? Также здесь вот древний лозаичный вот пол, который тоже Акустин взлет с рельсами. Как вы знаете, места настоящие? Что я иногда говорю, что какие-то места предания более поздные. быть, там, может быть, не да, там. Когда нет древнего вот, вот свидетельства о том, что раньше здесь было поклонение. То есть вот что вот, первых христианское, или, по крайней мере, вот то, что построили Елена, они все, вот, в принципе, э -э -э -э. Да, это просто фотографии. Это описал? Да, да, за его спирт, да. Просто его трахили да. здесь, и облачения. установлен Вселенский собор, один из первых, где вот они решили, что нельзя изобразить, крест крест был изображен на полоте, означает, что вот храм древний, что вот храм был построен, и мозаика была вложена здесь до установления вот этого Вот изображение, вот мы видим, Ты родишься отрача млад. Ангелы явились, что такое. Это самые пастухи, которые поднимутся. Ну как? Ярмская звезда, это вот те самые пастухи. Как зовут? Две дарили, дарили. Три. Это Он что так будет его кончение, это очень важно в христианской традиции, в нашей редкое изображение, изображение его мощности. Он небесный покровитель, но предстоятель, предстоятель, самим партий сигнализации, не спаде его святой. Мы выдаем святую. Mm-hmm. <laughs> Первый Вселенский собор, видите, вот очень легкое заходение. Видите, как Николай Угольник, вот он там руку поднимает, на да? еретик Арии. Видите, еретики, они там без лимба, вот они все там обсуждают, думают, стоят. И вот все это наши святые, которые, в принципе, присутствовали на Первом Вселенском. интересное изображение. Это монахи, написали из острова хируса. Ты есть серафим да? Да, серафим тоже не это свет ангелов, ангели светило для монахов, а монахи освящают всех, всех их людей, христианская семья. Вот это монастырь, который под, под кровью Божьей Матери, а это город, то есть христианский, умилительный изображение. Уверены? Не хотите? Зачем ездить в монастырь Сага священный? Вот нам, в принципе, есть еще время. Мы тогда сейчас э, отправляемся потихонеку. Вот, э, э, в принципе, Вифлем находится между Эйт Сахур, где мы сейчас, то есть поле пастухов, и Бейджала, который находится. Епископ, он до этого совершил э, паломничество в Иерусалим на Святой Земле и потом решил подвязаться именно в Вифлем, вот в Вифлемской окрестности. Вот там есть пещера, где он жил в протяжении года осветил вот это место своим присутствием, молитвы. Вот был, там была очень хорошая пещера, где направление было на восток, и с своей пещеры он мог видеть э, храм Рождества Христова, который был для него как вот, икону. Он молился и видел храм Рождества Христова с его пещеры. Раз в неделю он пешком ходил в храм Рождества Христова, там причащался. Вот, мы туда сейчас, в принципе, и отправляемся. По дороге делаем остановку. Вот, Вифлеемская иконы. вот Вифлеемской Божьей Матери, которая с полуулыбкой, вот, мы ее называем обрадованная, потому что у нее действительно вот такой светлый лик, вот, полуулыбка. В Вифлеем лучше купить действительно вот эту вот икону, Вифлеемской Божьей Матери, и также разные изделия из оливкового дерево, вот особенно всякие игрушки для елки, вертепы и так далее. Это вот именно вот вифлеемский вот товар, то есть который изготавливают здесь. А остальные вещи это уже как-то можно найти в других магазинах, иногда даже подешевле. Вот. Но дело в том, что завтра также будем магазин у гроба господня в Иерусалиме, и так далее. После этого уже вот едем в Бейджало, место, где был дом Николая Угодникова. На месте, где был его дом, стоит сейчас большой такой собор, к присутствии Девума, который вот подвязался здесь. вот э, священник, э, вот учился в России, вот почему он говорит по-русски, что когда мы будем в храме, он расскажет вот э, историю вот, места. Также в основном те, которые закрыты, христиане, есть христиане, которые открывают, конечно, те, которые не них очень большие магазины. Они работают в воскресенье. Ну, вот. Холодно, я перепутал. Зачем шел? А я где-то что-то насилие дофига видел. А что это безе? Мау, вообще балим, черт вот эта стена вот, которая здесь справа. Это та стена, которая... и та которая перед нами вот это гораздо на горах, а тут и есть Беджала, в вот. большинстве. конечно, для Молды вот это, конечно, неприемлемо, что образ жизни и они отсюда иммигрировали. Начали мечаться, Икси, Пришло по преподобней во мне и вспомни, Положили душу твоего, любовь твоя, И спаслись и не помнили от смерти, Все городе. Почти что пало по английских войск, как мы знаем, в 1910 году уже англичане совершенно вычислили, и тут английский мандат стал, правительство вот. И разрешили построить верхний храм, строили, начали строить, расчистили землю, нашли фундамент V века, то есть фундамент первого монастыря, который был построен еще вот коптами, которые пришли первые сюда. И вот верхний храм находится в нее. О чем она нам говорит? Мозаика в виде орлица. говорит о том, что из древних времен нашли при строительстве верхнего храма. У них есть мужчины, каждый мужчина, значит, у них есть такое понятие честь мужчины. И честь мужчины это три составляющие: это его душа, вера, в бога; это его жена; и это его оружие. А дать оружие просто врагу это бесчесть. Вот это самый древний храм здесь храм честь георгия Платоноса, да? Храм Диорги Платоноса здесь стоят здесь. Здесь был, в принципе, пещер, где жил Николай Водненький и его Если стоять здесь, тогда храм не был, конечно, можно было отсюда видеть место Рождества Христова. То есть храм Рождества Христова отсюда был виден. Так что часто люди было видеть стоял здесь Моленца, будет перед ним пещерка отсюда видеть. Половека, если, например, вы даете какой-то обед или что-то, вот, вы покупаете вот такую вот свечу на вашем угрозке, мы специально ее режем и потом ставим. Если ты ребенок в этом угрозке, вот такая вот свеча. Да. Эти колцы их держит. Да, угроба. Угроба, да. А, в Лиге дня может быть, да? да? а вчера я служил Патриархом? А... Нет. А кто же? שורה שלושين מטרופולית ומשתת. מטרופול. но могу вам כי עכשיו, когда царкийля гомот в акриция, кибер, это молод, ке, что не таилу это идея в коем-либо гомот. не тот. ואותי מוציא מפה מונית עם החלת גם כן, לא נתנו לנו לתתת לא, לא, לא, זהו, רק מכן אני הייתי צריך לקחת, אתה יודע מה עשית אני לקחתי מונית לבית ג'אלה לקחתי כאילו מיניבוס כזה כחול אה, בשירות כן הלכת בשירות כן, בדקות, כולם לא הבינו למה ישראל התנמצא את המערכת אמרתי מותר לי, מה אני לא יפה אמרתי הייתי בייר, תהיה את זה לא, מותר Может, какое-нибудь другое место тут долго ведь, наверное, будет надо. Нет, они быстренько все делают здесь На всякое вот, количество вот людей а, Вот почему мы ждем в очередь И когда будет наша очередь Спустимся два шага назад и приложимся также я. Пожалуйста, пять, нотки, черт. Взяла. А ты что ты сходишь? Взяла бы, записывала звук. обещать людям вот здесь вечные and Привет, ребята, с детьми Я сделал резкость на задний план, поэтому уникает передняя, но не резкая. Не дальше тогда, למה אני צריך דרך סאמן? לזה מה סאמן עושה? הוא מרוויח 200 שקל כמעט על כל פעם שהוא מזמין את המוניט בשביל להוציא אותי. שקל. למה בגלל? מים שאני ממוניט? זה החברה, כאילו, ברוסיה. לא, לא חד, לא, לא כבר זה. תלזי אבל הם לוקחים את הכסף מחברה במסקל. מה החברה, מה על איזה 50 שקל שיסיע אותי עד כבר החל, מה, כאילו... הלאה, יום והלאה, foreign Израиль Честно, Мальдивы. Это я да, седьмого у нас будет завтрак и ровно в семь мы уже вот э, начинаем наш день хорошо? чтобы приложиться к гробу чтобы вот успеть вот, делать экскурсии благополучно до того, когда уже э, толпа народу там уже стоит и ничего не понятно вот, тем более, когда толпа неверующих это еще мешает, вчера было очень много народ но они все были верующими, это одно а когда бывает очень много народа разные просто люди, которые просто приезжают глубоко, ну, да, просто так это иногда очень то есть, трудно сравниваться вот почему завтра мы начнем рано сперва делать экскурсию у гроба Господня, после экскурсии у гроба я буду вас водить вот, э, в церковную лавку вот, э, где я могу отвечать за качество вот, э, товар который там есть вот, э, дело в том, что вот Такая вот очень древняя э, традиция вот паломническая – это приобрести в Иерусалим икона Иерусалимской Божьей Матери и изображение Воскресения Христова. Икона Воскресения Христова освящаем у гроба Господня и икона Иерусалимской Божьей Матери можно осветить у гробницы Божьей Матери. Вот, так что вот э, и, конечно, вот... Э, традиции есть тоже приобрести крест, э, деревянный крест и заливковое дерево, чтобы потом ходить с этим. Вот мы в этом еще. I'm sorry, I'm not going to be able to do this. <laughs> И на Христе Иисус на заряне действий. Налево там э, есть христиан. Дел Адама. Мы находимся сейчас под Голгофом. Вот э, Дело в том, что этот престол освящен в честь святого Адама. Первый человек. Много полом может вот, быть вот, престолом. Потому что мы все знаем наказание. Да? Однако после сошествия в Ад и после воскресения Христова, вот Господь избавил Адам и Еву. Так как мы поем часто пасхалные вот, э, песнопения да, и в Акачистых, в честь Божьей Матери, также через Господа нашего и сладчайшего. Мы вот, э, э, вот, часто э, вспоминаем о том, как Господь избавил Адама. Дело в том, что Адам был первый человек, который Господь сотворил. Это означает, что вся все человечество, это, в принципе, все дети Адама. Вообще на иврит, который воплотилась, как сын Девы Марии, то есть первый человек. Вот, так что Адам это прародитель. И также вот мы, в принципе, в вот встречаем святого Адама. Господь простил его его грех, и вот, в принципе, Адам вот, э, получил блаженство. То, что Господь, когда принял распятие, Он распинал вот то, что называется, наш ветхий человек. То есть наш человек, который зависел от... после грехопадения Адама, вот человечество получилось смерти, болезни, усталость, вот раздражение, природные явления, относится к этому как болезни. Болезни, которые надо исцелить, вылечить. Велич... И способ увеличения — это когда человек принимает крещение, когда он прочищается, когда молится, в принципе, когда он со Христом. Мы получили наше бессмертие. Благодаря тому, что Господь распитался. Если бы Господь бы не распитался, Он бы не сошел в ад, и двери райские бы не открылись. Для нас. Вот. вот почему под Голгофом есть другие, но они мне не знакомы. Может быть, вы знаете об этом? Но пока то, что я знаю, это единственный престол, в принципе, который освящен в честь нашего вот, в принципе, прародителя и прародителя Господа нашего во плоти Адама. Давайте пойдем дальше, как есть еще группа. Это вот часть колонны, которая находилась у дворца Ирода. Привезли ее от дворца Ирода сюда, чтобы люди могли поклониться. Почему? Это была колонна дворца Ирода. На эту колонну был привязан наш Спаситель, вот, когда э, было бичевание. Когда бичевание был плетью, То есть римляне ударили ему плечи, и он был привязан к вот, вот, бокову. Часть колонны находится где, в Тикань, а часть вот находится здесь, в подкреслен. В Мы сейчас не будем сюда приложиться, только вспомните, что здесь место, я хотел это исключение, которое бывает часто волнует. То есть приложитесь, потом послушайте, если что-то слышите. Слава Богу. Христова, гроб Господь, и места, которые связаны с разными событиями, вот, Иванецкие. Часто протестанты и другие, вот, э, вот э, христиане или люди. Откуда она могла действительно быть уверена знать, действительно, вот эти вещи, самого что... Приманки не указаны, нету, нету, нету, нету, нету, И нету, нету, нету, нету, нету, нету, нету, нету, нету, нету, нету, нету, нету, где нету, нету, нету, нету, нету, нету, нету, нету, нету, нету, нету, нету, нету, нету, нету, нету, нету, нету, нету, Дело в том, что это не был единственный способ. Царица Елена как императрица, э, вот римская, принципа, дело в том, что до Константина Елены римские империи был безбожий, очень много вот, всяких вот, документов, документаций, римской документации было тоже очень учеткой, в принципе. И э, дело в том, что в II, III в принципе, Римляне и даже нашли гробу Господня. Храм в честь богини Венера, римской богини любви. построили вот, здесь, разрушили. То есть, да, также, палубы из России, из Лумени, которые их принимают. Мы, местные, мы принимаем именно те места, которые мы знаем, что существовали во времена царей А остальные места, что мы обычно отвечаем, кто знает, может быть, это было здесь, найти истинный крест в котором Господь был распят. Дело в том, что никто не знал, где есть, находится, кроме вот одного вот, э, поколения. Он ни за что не хотел Она даже предложила ему деньги, его, и был накрос, конечно, и он уже сдался, спустились вниз. Yeah. Обретение креста Здесь вы сможете так же такому приложиться. Здесь есть очень древний вот роспись, у царица Елена. К сожалению, всякие хулиганы туда согнуты, всякие бумаги. Я очень прошу, чтобы вы это не задели. Записки надо давать священникам. Мера, монаху, чтобы он это мог читать. А вот бросить их всех вытащить, никто их не читает. То есть не думайте, что камни будут их читать или что Дева Мария будет их читать, или Николай Угодник, или я не знаю кто. Берут просто-запросто эти бумаги и их выбрасывают в нос. Так что очень прошу, это не это... делать И видите, вот люди бросают бумаги, потом другие люди... Кресты оставлены крестоносцами. Кресты оставлены крестоносцами. Дело в том, что э, это изображение тоже, которое надо уметь ее, вот, читать, как вот, в принципе, все наши иконы. Почему что пишет именно иконы, не рисуют иконы, Пишет. Потому что надо уметь также это читать. Это как особый какой-то язык. Иногда показывает разные действия, события, которые даже произошли в временам, временах, но показывают это одновременно. Вот. Дело в том, что Джон носит Дева Мария, и э, вот Иоанн Погослов, сперва стояли на соседний фон, который находится дальше. Съел и так далее. Это был как шоу, как спектакль. А распятие обычно люди Дмитрий, то есть, не участвовали как зрители. Так что, естественно, туда не надо было, нельзя было ходить. Они стояли на соседний функ дальше. На этом месте сейчас есть монастырь. Было сказано как-то от сердца вот к сердцу. Люди, когда они очень хорошо друг друга знают, например, или братья с сестрой, или мать с сыном, или иногда даже мой с женой, если есть отчая, их всех убрали. Официальная версия – это, что идет реставрация, а неофициальная версия – это, что просто иконы больше не существуют. Вот, скорее всего, потому что паломники по по вели себя не очень так аккуратненько. Дело в том, что там был очень прочитаемый образ э и начали распространять такие вот мнения, слухи, что Дева Мария там открывает, закрывает глаза и так далее. Все хотели это видеть. То есть люди покупали путевку, вот если я не увижу, как она открывает, закрывает глаза, оттуда не увидят в духовное состояние. Иногда просто люди ставили на вот свечи, конечно, все. Совестливые вот гиды сказали, что так, конечно, делать нельзя. Но другие люди этого не знали, и, к сожалению, братья, не мудрились просто писать какую-то надпись, как пожалуйста, не ставьте там свечи. Ну, короче, это наш грех. А наши грехи, вот царица небеска, просто убрала свой образ от нас. Когда является образ Божьей Матери, это большое чудо. У где расположен Гроб Господень. начали вырубить в камень вот вокруг и настроить над ним вот в принципе от него вот э, часовню. это пещера раньше иудей всегда хранили в пещерах были пещеры внутри этой пещеры были ниши, а в этих нищах в принципе вот похоронили вот тело вот, здесь это святое место для нас потому что здесь похоронены святые Никодим и Иосифа Иосиф Аймафейский и Никодим. Оба были фарисеи, оба, однако, приняли веру в Господа нашего и э, вот были таинственными учениками Господа нашего. Благодаря Иосифу Алибофейску вообще он может пригласиться к гроб, потому что он получил от Пилата разрешение похоронить Господа нашего. Он, однако, писал завещание, что после его смерти он хочет, чтобы похоронили его недалеко от места, где, в принципе, был похоронен вот его учитель вот здесь. Так что... Ваше свободное время вы сможете сюда проложить, за очередь здесь не бывает. Просто сходите внутри. Здесь Сейчас у нас не будет времени для этого Но вообще. У вас будет свободное время, вы сможете... Церковь, которая не приняла Халкидонского собора, Четвертый Халкидонский собор, вот почему мы их называем монофизиками. Они верят, что естество Божье наше, вот, то есть его природа, было полковать. Благодатный да. благодать не он хотел ходить вот, вместе с его процессией, и его сюда не пускали, его заставили его стоять здесь. Армянский патриарх ходил внутри к гробу и начал молиться, молитва, чтобы Господь послал ему огонь благодатный. Он молился, молился, молился, молился, но никакой огонь не сошел. А здесь стоял православный патриарх, молился, и огонь вот вышел из этого. Но каждый год, когда бывает благодатный огонь, просто кто-то мне спросил, телевизор, худает, все, людей, голова, потом каша человек. Агон а благодатный не исходит каждый год с это у гроба. Это не с человек, Конечно, гроб Господ не имеет для нас связь, Но человек, если он порошенный. Если он не борется с страстами, он будет день и ночь там жить даже кугу и ничего он не получит. Так, что... Пойдем тебе на них. Пойдем дальше. Наши все вышли. Наши все вышли, никого нет на нас. Thank you. Это туда вера, надежда, вот, что это было? Где <говор> надежда? Я выбрал себе крепость. Покажи. Покажи. Покажи. Покажи. Покажи. Покажи. موسيقى <مسؤال> موسيقى Слушай, мы сходим по кофе. То, что мы видели, да, вот когда вот, когда вы воехали в город, да, вот стены Ясного Ворота, вот, стены, старый которые город. окружают старый город, да, это все с 16 шестнадцатого во времена господа, во времена Римской империи. Город был другим, в принципе, другие размеры были у города. И в принципе вот эти вот стены, которые вот находятся здесь на городе, так что получается, вы сейчас стоите за городом. Место, где мы стоим сейчас, за город. Город был там, да? Вот и получается, что, конечно, гроб, господа, распинали людей за городом, то есть не внутри города. Потом уже в 70 это было, чтобы стереть память о том, что город когда-то называли его Иерусалимом. Когда то, когда там я вам расскажу более про, подробно, в принципе, историю города со времен царя Давида. Иерусалим это, в принципе, вот. yes yes Я не вижу, а вот если бы про Гунов, я совершенно не помню. И Воробьевского, конечно, я никогда не читала. Поэтому... Да. Русский голем. Mm. В мое время это было не модно и не принято читать Но Абьевского. Ну, он о современности пишет. Он... Нет, это не Кришнаиды. Я говорю, как Кришнаиды? У меня кассета заканчивается, надо снять. А я притормозил. Интересно рассказывает, потом, видишь, снимаешь одно, а звук-то совсем другой, накладывать надо.